Поджелудочная железа. Вот это все один меридиан: почки, печень, желчь и поджелудка, да, еще селезенка. Поджелудочная. Если у вас проблемы также вот с тонким, с толстым кишечником, обязательно печень, обязательно желчь, поджелудочная, селезенка, потому что оттуда часто бывают воспаления, да, идет в тонкий кишечник и также паразиты и толстый кишечник. И 15 из ЖТТ к этой программе обязательно добавьте. И у вас, если запоры есть, и какие-то проблемы, с, допустим, язва желудка да, или что-то еще, у вас это все пройдет. Вот. Отрыжка неприятная. Да? При сахарном диабете не забудьте. Кстати, я забыла сказать, что у кого бесплодие, да, обязательно добавляйте аргон номер 8 поджелудочная железа, потому что все, когда проводили эксперименты, все, кому давали восьмерку да, вот поджелудочную железу, у всех произошла овуляция. Вот это было, даже для ученых это было открытие. Вот, поэтому ученые мне сказали, что обязательно говори всем, что, чтобы добавляли восьмой вергон, у кого бесплодие ставят, да.